Я умею говорить по-русски чуть-чуть, не так хорошо, как мой английский язык, Ну я... Я думаю, здесь все понятно. Джим Шарк выпустили видео на своем канале с участием Дэвида Лэйда, который вот уже давненько не появлялся на медиапространстве. Он будет реагировать на твит, это такая рубрика у Джим Шарк Возможно отвечать на вопросы, ну а мы в свою очередь их переведем, потому что я как я фанат Дэвида Лэйда Мне это дико интересно, погнали И в этом фишка, он их не видел, он их ни разу не читал, и я ни разу не смотрел на это видео, так что его ответы будут максимально с реакцией ну и мы постараюсь тоже окей um, okay, мы тоже это пропустим Смотря на форму, у меня тоже возникает такое что это всего лишь симуляция. Как они могут быть вообще реальны? Мне кажется, это незаконно. Что Крис Бамстод обладает какими-то феноменальными показателями в эстетике, что Дэвид Вейт. Ну ладно, Крис Бамстод хотя бы выступает на Олимпе, понятно, что он заряжен. Но Дэвид Вейт с его силовыми показателями, лучшей формы, с его пропорциями сухостью, и сухостью, все это вместе – это что-то нереальное. All right. Ну, здесь мы поняли, что Дэвид достаточно крут, и это тоже стоит пропустить, иначе забанит. Okay, fine. I'll watch кто смотрел оригинальные видео Дэвида Лейда, знает, что он максимально вкладывается в монтаж, делает красивую картинку, и зачастую его видео достаточно долгие. То есть он не создает какую-то прям мега динамику. И поэтому человек пишет, что он просто будет смотреть эти видео до тех пор, пока не заснет. Ну или он имел в виду, что они настолько крутые и их настолько мало. The world needs Сто процентов. Я хотел бы увидеть Дэвида в каком-нибудь из фильма Марвел. Да я бы сам на самом деле хотел сняться в одном из фильмов Марвел. Короче, он сказал, что вы писали директору, продюсеру, а, кто там заправляет Марвел, и его возьмут возможно в участие в какой-нибудь роли. Сто процентов. Кто бы хотел, чтобы твоя девчонка была подписана на Дэвида Лейда и следила за ним вместо тебя? И тут парень пишет, что просто иди и плачь, потому что, ну, камон. Или ты можешь зарегистрироваться на предзапись моего марафона и тоже построить себе крутую статичную форму. И тогда тебе не придется плакать в подушку и страдать от ансомнии. David Lade can me не знаю, что я имею виду тот парень, возможно, армрестлинг, потому что Дэвид Лэйд раньше очень часто зарубался в армрестлинге. Почти в каждом видео он с кем-то зарубается в армрестлинге. Кстати, я тоже обожаю армрестлинг и тоже обожаю зарубаться в армрестлинге. Но после этого он начал очень-очень много времени посвящать шахматриванию вот сейчас он конкретно ответил что chess, we'll, uh, если кто-то его вызовет на бой по шахматам то с удовольствием ответит и конечно постарается не проиграть дейвид и In my underwear. <laughs> Ох, Николь, Николь. А ведь прикиньте, сколько реально девушек, в принципе, подписано на Дэвида Вейда, больше миллиона. И да, реакции бывают очень часто довольно непредсказуемыми, особенно от девчонок. Well... И мне нравится, как отвечает Дэвид Лейд, максимально спокойный без эмоций. Хоть эта реакция, тут, мне кажется, больше у меня эмоций. И Райс, еще одна какая-то девчонка пишет, что она просто влюблена в Дэвида Лейда. И да. Я думаю, для него это уже настолько обычная ситуация и настолько много ему пишет, что сейчас он просто отвечает вот таким вот Покер Фейсон. А ведь реально, Дэвид Вейд обычно постит ночью, когда люди спят. Но всегда находятся люди в комментариях, которые просыпаются специально для того, чтобы чекнуть новый видос от Вейда, хотя он выпускает не так часто и при этом будет своих соседей, которые тоже приходят в комментарии. И там иногда разгораются замечательные дискуссии. И здесь я максимально солидарен с Дэйвом, потому что сон это мега важная вещь. И даже он говорит, что если выпускает видос, не просыпайся посреди ночи для того, чтобы посмотреть. Проснись утром, поспи свои 8-9 часов, круто восстановись, потому что сон нужен для тренировок восстановления здоровья в целом. И только потом, с утреца, ты можешь глянуть его видос. Несмотря на то, что для алгоритмов важно, чтобы видос сразу смотрели. Здоровый сон восстановление важнее. Парень написал, что хочет быть похожим на Дэвида Лейда и зарифмовал это с его фамилией. И я сказал И мне кажется, Ли Дэвид отвечает на вопросы как-то слишком серьезно, даже с фамилией Он сказал, что очень часто в его жизни к нему подходили, спрашивали, как его зовут Он отвечал, Дэвид Уэйд И они такие не понимали, типа, Поч почему это так созвучно? Они не могли поверить, что Уэйд это его настоящая фамилия Типа, ты прикалываешься? Но нет, он делает такое серьезное лицо и... Дэвид Лейд. I would fuck David Lade for real. That is a declamatory statement. Вау, Джим Шарк видео длится всего лишь три минуты 49 секунд, но мне одному кажется, что здесь слишком много каких-то очень похожих твитов. Сначала от девушек, а теперь от парней. is my even understand what he's saying. В своих видео Дэвид часто общается на русском своей семьей, например, его младший брат Тоже общается достаточно часто на русском Его мама и, и вот ребята пишут, что когда они смотрят Такие моменты, они просто не понимают О чем он вообще говорит Хотя, прикиньте, как кайфовые русским ребятам Которые смотрят его влоги на реальном канале Они периодически пишут в комментариях это, это русская речь, как приятно услышать русскую речь. Я умею говорить по-русски чуть-чуть, не так хорошо, как мой английский язык, но я умею разговаривать с людьми. Я думаю, здесь все понятно. All I want for Christmas is David jeans. Новый «Скорое Рождество» парень написал, что в подарок он хочет себе генетику Дэвида Лейда. Я бы, наверное, тоже хотел себе генетику на плечи, потому что что-то они как-то это... Well, I get my jeans at TJ Max, Leave with 32 waist and about a 34 length Или стоп Или это не гены Или он говорит о джинсах Джинсы пишутся как джинс А это как джинс Типа как гены Потому что Дэвид Вейт отвечает Что он взял это в TJ Maxx И он называет талию и длину То есть он, так понимаю, говорит о джинсах Но чувак написал гены Либо парень из Джимшарка Который монтировал это видео Написал вот в этом окошечке Неправильное слово I remember when I first bought my Gymshark shirt, I felt like I'm David Laid. Marketing's working, huh? А Дэвид течет фишку, маркетинг работает. Парень написал, что когда он первый раз купил вещи Шарк, и на их, он чувствовал себя прям как Дэвид Лейд. Это как ребята раньше покупали вещи Роутус Dream для того, чтобы быть частью вот этой вот сообщности, частью команды и чувствовать себя действительно лучше. Хотя, по сути, это обычные вещи. Ты можешь пойти купить футболку за 200-300 рублей, но ты не получишь такого кайфа и наслаждения, таких эмоций, как если бы ты купил, например, у Джимшарк. Even doing the bench press. Комплименты продолжаются. Даже выполняя жим лежа, Дэвид выглядит красавчиком. Years and years and years И Дэвид опять пошутил, перевернув ситуацию, что не он красивый, а техника жима красивая, которую он отрабатывал годами. Но он сделал это с мега серьезным лицом. Однако, свою технику жима лежа вы можете отработать на марафоне, который уже совсем скоро стартует. Так что если ты до сих пор не предзаписался, кстати. Кстати, тем, кто на предзапись-то залетел скидочка 30% в марафон эстетики, залетай прямо сейчас! Мистер Аноним желал бы, чтобы Дэвид вышел замуж за него или женился на ней. Я не знаю, кто скрывается под этим анонимом. I can't say that either. И Дэвид Уэйт говорит, что это, в принципе, вполне вероятно. То есть он не исключает такую возможность. Он не знает, с кем он общается. И, наверное, хорошо, что они знают. Все-таки анонимы, они... Но возможность они исключают. And that's it. We're out of questions. И это все. Всего лишь три минуты. И мне кажется, что Дэвид какой-то уставший в этом видео. I'm gonna go do... Дэвид в это отправляется делать свои вещи, но ну а вам я рекомендую залететь на марафон эстетики, потому что программа тренировок, план питания, общий телеграм-чат и, конечно же, созвоны, полная подготовка вместе со мной на протяжении больше месяца. Залетай по ссылке в описании, покупай программу тренировок, статиксфемли.ком и увидимся в новых видео.